Мы уже совсем большие. Универтовая отмечает юбилей. Был один стационарный телефон на всех, справочник желтой страницы Казани. Язык – это дорожная карта культуры. Айболит, болят глазки. Для доказательства эффективности нашего продукта мы провели совместные исследования с Казанской ветеринарной академией. Были проведены испытания на кроликах. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Максим Мартенов. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин торжественно поздравил всех причастных к одному из старейших вузов России с его 218-летием. В своем обращении Ленар Сафин отметил, что Казанский университет это не просто классический вуз. Это мощный образовательный и научно-исследовательский комплекс, известный не только в России, но и далеко за его пределами. С полной поздравительной речью ректора Казанского университета можно ознакомиться на официальном сайте вуза kpfu.ru. Казанский университетский телеканал продолжает праздновать свой юбилей. Сегодня прошли лекции, мастер-классы и творческие встречи, о которых подробнее расскажет наш корреспондент Аделина Абдарахманова. Шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации прошел второй день юбилейных мероприятий, приуроченных к дню рождения Казанского федерального университета, 45-летию университетского телевидения и десятилетию телеканала Универ ТВ. Выступление второго дня открыл мастер-класс ⁇ Новостной репортаж ⁇ спикером которого стал Сергей Шерстнев, шеф-редактор службы новостей телекомпании ⁇ Эфир ⁇ Он рассказал ребятам об особенностях новостных репортажей и поделился своими советами.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 Был один стационарный телефон на всех и справочник желтой страницы Казани. Далее стартовал мастер-класс Руслана Хоменко, руководителя школы ораторского мастерства и речевой самообороны, речевая самооборона и управление конфликтными коммуникациями, где гости узнали о секретных способах грамотно выйти из конфликтов. Вот есть у меня ощущение, что ваша мама – один из главных ваших манипуляторов в жизни. Да, я не буду вас поднимать руки, к сожалению, это так, причем мамы это делают и не специально, и неосознанно, а только из благих побуждений. Да, э, кому интересно, можно куларно об этом поговорить, поэтому мамы, мам надо любить, ценить, уважать, дарить подарки, сделать все, чтобы мама жила долго и счастливо. После небольшого перерыва для гостей мероприятию снова выступил Руслан Хоменко, но уже с мастер-классом, посвященным ораторскому мастерству и работе в кадре, где обсудили навыки работы за и перед камерой. Ораторы, но ну, если публика что-то там делает, чаще всего это причина в ораторе, ты не уделяешь им внимания. Поэтому бросьте все суррогатные советы типа «смотрим сквозь людей», «смотрим в третий глаз», «выбираем себе позитивного слушателя» и только смотрим на всех, влияешь на тех, на кого смотришь. Оратор должен на всех.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 В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялся День иностранных языков. Мероприятие приурочено к Третьему Казанскому международному лингвистическому саммиту. Подробнее о теме разговора в сюжете.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 Только в нашем институте. Напомним, что День иностранных языков прошел в рамках третьего Казанского международного лингвистического саммита, который завершится 19 ноября. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюс. В инжиниринговом центре набережно Челнинского института КФУ прошла первая открытая лекция для студентов в рамках создания университетской стартап-студии. Подробнее далее в сюжете.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 Уникальные противовоспалительные капли для домашних животных разработали ученые Казанского федерального университета. Накануне они зарегистрировали патент на свой препарат. Как разработка может помочь братьям нашим меньшим, разбирался наш корреспондент. Одно из самых неприятных явлений, с которым сталкиваются владельцы домашних животных – болезни. И это не всегда что-то глобальное – Банальное воспаление глаз может сильно подпортить жизнь как питомцам, так и их владельцам. Причем главная загвоздка – выбор препарата для быстрого и эффективного лечения. Ведь причиной воспаления может быть все, что угодно. Ученые Химического института имени Бутлерова совместно с коллегами из Казахстана разработали и запатентовали уникальные глазные капли на основе корня солодки. Для доказательства эффективности нашего продукта мы провели совместные исследования с, с Казанской ветеринарной академией. Были проведены испытания на кроликах и был показан очень положительный эффект. Все воспаления глаз, которые были вызваны как специально, так и природное воспаление глаз, был очень хороший эффект. Все кролики выздоровели, ни одно животное не пострадало. И, в общем-то, эти капли могут быть применимы и для человека. Большинство препаратов на рынке оказывает либо противовирусное, либо антибактериальное действие. Глазные капли ученых Казанского федерального университета сочетают в себе противовирусную, противогрибковую и противомикробную активность – Помимо всего прочего, корень солодки в составе препарата оказывает анальгезирующее действие на очаг воспаления. Проще говоря, ослабляет или вовсе устраняет чувство боли и раздражения у животных. Нами был получен патент Российской Федерации. Для выдачи патента проверяется оригинальность. То есть, соответственно, наш продукт уникальный, оригинальный. И такого продукта на рынке в настоящий момент нет. Мы уже рассказывали вам ранее о молодом ученом химического института Семене Романове. И его зоошампуня. В рамках финансирования, которое он получил для организации производства и вывода товаров на рынок, ученые планируют выпуск небольшой партии глазных капель для сельскохозяйственных животных. Маргарита Михайлова, Ленар Гизатул, Универньюз. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета прошла международная научно-практическая конференция «Татарская литература видения» в контексте восточной литературной эстетической философской мысли, посвященной 90-летию татарских литературоведов Азат Ахмадулина, Резиды ганивы и Рифата Свиригина. В аудитории присутствовали деятели культуры, литературоведы, преподаватели смежных дисциплин и просто неравнодушные гости, любящие творчество вышеупомянутых авторов. В рамках конференции лекторами были зачитаны доклады. Официальный магазин Казанского федерального университета КФУ «Стор» запускает акцию «Скидка до 40% на покупку фирменной продукции университета». Она приурочена к 218-летию Казанского университета и продлится с 18 по 25 ноября. Приобрести по выгодной цене можно ручки, блокноты, наклейки, значки, флешки, свитшоты, бомберы, термокружки и даже елочные игрушки. В ВАКС участвует свыше 50 наименований брендированных товаров, однако их количество ограничено. Магазин находится в главном здании КФУ и работает с 9.00 до 17.00 по будням.